Всем привет! Меня зовут Алена Чевона. Добро пожаловать на мой канал. В этом видео я расскажу вам, как сделать сливочно-грибной соус для макарон. Начнем. Для грибного соуса нам понадобится 300 грамм шампиньонов, 1 лук, 3-4 зубчика чеснока, 4 столовые ложки сметаны, 2 столовые ложки муки, 1 чайная ложка соли. Пол чайной ложки молотого перца и 2 столовые ложки растительного масла, чтобы все это обжарить. Нарезаем шампиньоны, как вам нравится. Мне нравится вот такими пластинками, потому что это красиво. Далее режем один лук. И 4 зубчика чеснока выдавливаем через и чеснокодавилку. Теперь приступим к обжарке грибов. Наливаем растительное масло в сковородку и ждем, когда все нагреется. Далее выпускаем шампиньоны в сковороду. Раскладываем их равномерно по всей сковороде. И начинаем тушить. Периодически перемешивайте, чтобы вся жидкость, которая там выходит, выпаривалась. Когда вся жидкость выпарится, добавьте лука и еще немножечко прожарьте. Где-то 1-2 минутки. После этого добавьте чеснока и тоже обжарьте 1 две минуты. Далее добавляем приправы. Добавляем перца и соли. Где-то через минуту добавьте 2 столовые ложки муки и слегка обжарьте. И добавьте нежирную сметану. Можете добавить жирную сметану, но тогда разбавьте ее немножечко водой, чтобы не пригорало ничего. Добавляем 4 столовые ложки сметаны, перемешиваем и перемешиваем доставляем на медленном огне томиться. Ну, на медленном огне это троечка-двоечка. Тем временем можно сварить макароны. Высыпаем в кипящую воду макароны. Солим. Перемешиваем и ждем, когда они сварятся. Это где-то 10 минут. Тем временем грибы у нас уже приготовились. Перемешайте их еще раз. И осталось подождать, когда приготовятся макароны. Все готово. Выкладывайте на тарелку, как вам нравится. И подавайте к столу. Приятного аппетита. Надеюсь, вам понравился рецепт. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и ждите новых видео. Пока!